Родственники пропавших без вести армянских военнослужащих перекрыли центральную улицу Гераци в Ереване. Они уверяют, что власти долго прятали тела погибших в холодильниках во избежание лишнего шума, пишут армянские СМИ. Более 200 тел тайно хранились в разных местах, в том числе в холодильниках для фруктов, как, например, в Арташате. «Тела наших детей только сейчас передают родным», — сказал один из участников акции Арсен Гукасян отец одного из пропавших без вести. Десятки неопознанных трупов в морге туб-диспансера в Обовяне. Он призвал родственников всех пропавших без вести присоединиться к ним в знак протеста. В ходе поисковых операций в Карабахе было обнаружено меньше тел погибших, чем попавших в морг. «Это значит, что власти не хотят обнародовать истинное число погибших», — сказал Гукасян журналистам. По его словам, участники акции требуют создать госкомиссию, в которую войдут также родные военных. Армяне, скажите, как можно забыть в морге 200 своих погибших солдат и орать на весь мир, что якобы эти нехорошие азербайджанцы взяли в плен ваших неоккупантов-героев, мучают и не возвращают их по принципу «всех на всех». Кто вы после этого? Я знаю, что на этой плане, на этой плане, на этой плане, на этой плане, на этой плане, на этой Сергю, стад заехать, каком-то делу мы с ним открыто помимо, вода творится. Ани